Всем привет! 3600, лунами, Это тысяч. нарезка сундуков сундук. В лавоне, а, в сольниках, в карабтах рук, сколько уда? Вот 25 тысяч 20, 50 тысяч с 50 Виолетовый сундук Сколько? 50, 57 тысяч плюс 40 Сто тысяч. Фиолетовый снова открываю 56 тысяч. Фиолетовый. 48 тысяч. О, играл полегче. Фиолетовый на 150 тысяч. Фиолетовый сколько у меня? О, 110 тысяч. Фиолетовый. Полумиллиона выпало. Зашипись. Офигеть. Еще один пилеет в свой сундук. Еще 200 тысяч. Замечательно. Раз, два, три. Три штуки вот здесь. Ну, это как... Я обычно их еще пытаюсь. И надо быть. То 50 creeps on back to сундук тысяч синий сундук тысяч 2000 Сколько вы минимум? Car май. Или это 80 2000 150 порядке тысяч 100 тысяч классно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 Сорок девять тысяч, бой, тысяч тысяч.